Добрый вечер. Сегодня у нас корейский язык с нуля. Это у нас день... Э, день десятый. Корейский язык с нуля каждый день. Вчера у нас был маленький такой, можно сказать, не урок, а просто мы... Э, я написал две буквы. и Также буква Ы, э, как написано в тетрадке у меня... Энергия распределяется э, вдоль. То есть она идет э, при произношении буквы Н горизонтально. И энергия идет вдоль человека, э, не выходя из него, проходит. Вот. Но это, собственно, вся информация, которая у меня есть, почему я начал именно с этих букв, э, то есть А о, о, О, У ы, И. Да, хотя у нас а, проще было бы, наверное, учить, как мы здесь, на этом а, сайте. На этом сайте мы видим гласные, простые, да. И мы с вами слушали. У, У, У, И. Вот. И, как вы видите, здесь есть еще э, из простых гласных, такие как Я, Я, Ё, Ё, Ю. Вот. И по этим гласным, э, собственно говоря... У меня такой информации э, нет... Извините. Такой информации нет, э, как, как правильно произносить. Но, в общем-то, э, общем эта информация есть, э, наверное, в, в трактате Хунмин Чуным, который король Си Джон э, издал наставление народу о правильных звуках. Э, для корейцев, естественно, если для корейцев, то для нас тем более. Но, в принципе, если мы если мы глубоко э, не будем углубляться тогда но я бы честно говоря хотел углубиться но кто как поэтому пока я вот эти э, буквы а о, о у и вот эти буквы э, напишу еще раз вот а дальше мы уже будем э, мы уже будем проходить все остальные гласные, и все остальные согласны. Но мы это, мы это, то есть я, потому что здесь как бы школа, <coughs> школа, не школа, вернее, а группа для того, чтобы я каждый день занимался корейским, если честно. Если вы хотите тоже, то можете заниматься, и самостоятельно, конечно, никто не запрещает на других ресурсах, и также я сам для себя собираю ссылки, и также сам пишу в тетрадке и рекомендую тоже всем писать, у кого память э, такая, может быть, не очень, пока первую букву, первые три буквы выучишь, так может уже и, и последние дойдешь до последней до сороковой забудешь уже и первую. Поэтому я пишу не просто А или О, а пишу подряд все буквы, которые уже э, знаю. Допустим в тетрадке пишу ну, сейчас я попробую это написать не в граффити ВКонтакте, а попробую создать что-нибудь вот точечный рисунок, допустим, файл. Вот, допустим, здесь здесь у нас, говорят, Windows 10 нету этого. PowerPoint, да? Этой программы. Но здесь она пока есть. Выберем цвет какой-нибудь красивый. Кисти. Попробуем. И попробуем писать то, что мы уже прошли. Кисти надо бы, наверное, поменьше. Может быть... Так, может быть вот эту... Ладно, попробуем вот это. А, толщину? Толщину сделаем вот такую. Вот, да. И попробуем писать. А... У, И, А, О. Вот эта буква, то есть как на, нас учили, если э, делаем э, губы так, будто произносим, э, собираемся произнести букву У, а произносим О, произносим О, среднее между О и У, и э, как опять же написано в тетради, энергия и идет вверх. И сегодня я читал информацию, что раньше здесь были точки, не черточки а точки. То есть это обозначалось. Ну сейчас, сейчас я не буду. Можем даже зайти. Потом я, если не ушел с этого сайта, вам покажу. У О О. То есть идет энергия вниз к земле. Ы. Энергия вдоль. И. Вот, ну, может, кому-то непонятно, что э, что значит, ну, понятие энергии мне тоже, честно говоря, не совсем, но это так, если представить, да, произношение звуков, э, так, наверное, когда мы будем говорить, или, допустим, э, учить корейские слова, мы учили, э, конечно, говорим, допустим, аньоха ощемника. Э, здравствуйте, аньоха ощемника. не при произносе произношении гласных я не слово да я не очень задумываюсь куда там идет энергия но тем не менее тем не менее как бы может быть это полезнее чем знать такие вот вещи да как это было все у корейцев чем просто просто говорить вот это вот так произносится а это вот так произносится наверное я бы, честно говоря, хотел почитать этот трактат, углубиться в эту тему. Вот. Так, сейчас я попробую на сайт зайти, посмотреть. А, вот это у нас, значит, можем, значит, мужской голос я предупреждаю говорить только один раз. Да, вот так еще раз мы послушали и попробуем. Вот я искал, э, искал разнообразное вот этого. Можно купить книгу, она стоит довольно-таки дорого, потому что это тысяча девятьсот семьдесят девятый год. Также она есть в интернете, ее можно скачать, но а, а там на сайте, на который я попал, как всегда, какие-то соглашения там или еще чего-то. То есть, ну, конечно, если мы доверяем сайту, то можем, конечно, и скачать ее, или где-то это кому интересно. Вот. Ну, кто-то может, может быть, и потом приобретет. Вот, видите, это памятник такой. Корейского, корейского письма наставление народу о правильном произношении 1446 год э -э, обширный комментарий и все это такое вот и в 1979 году вышла книга, э -э, вышла книга в, перев в переводе да, на русский язык э -э, этого памятника Да, вот где-то вот отсюда, по-моему, я пытался скачать. Вот, да, вот здесь можно скачать на этом сайте, но здесь надо зарегистрироваться. Вот я нажал Зарегистрируйтесь, и а, тут я, во-первых, я вот здесь вот не, не очень вижу, а во-вторых, ну, согласие-то, ладно. Прочитали пользовательское соглашение. В общем. Вот как мы читаем быстро все. я не знаю, соглашаться мне или нет, поэтому как бы на это мы уже не будем отвлекаться. Так что это вы можете сами решить, потому что я, честно говоря, побаиваюсь. Вот. Таким образом, вот этот урок, ну это как бы не урок, это просто вчера у меня уже сил не было, это просто я решил написать, так как каждый день, надо каждый день хоть что-то. Хоть понемножку, но что-то. Даже если полчаса мы напишем, я напишу, или кто-нибудь, кто изучает, напишет даже полчаса в тетрадке. вот. Ну и, конечно, можно уже зайти по ссылкам, по другим, можно не обязательно по этим найти самому в интернете, на ютубе. Найти множество уроков, есть множество уроков, множество школ там довольно-таки, как бы, много информации по этой теме, поэтому можно не только, допустим, я еще заходил на сайт корейского телевидения, вернее, на можно слушать разнообразные передачи, и общественные, и детские, и разнообразные. То есть это для того, чтобы на слух, на слух привыкнуть. Вот, так что сегодня у нас будет... День десятый. День десятый. Корейский с нуля. Язык. Корейский язык с нуля. Сегодня у нас пятнадцатое. 15 марта. Так, ну и здесь будет ссылка на эту видеозапись. Всего вам доброго. До, До завтра. Корейский язык с нуля каждый день.